Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы выполняем комплекс упражнений с резиновой лентой-амортизатором для проработки всех групп мышц. Начинаем мы, как всегда, с небольшой разминки. Берем ленту в руки и разминаем плечи, разогреваем плечи, расслабляем, разогреваем мышцы шеи, прокатим подбородок по груди, в одну и в другую сторону, полукруг небольшой. Уйдем вниз, вскручиваем, расслабим плечи, спину. Дадим возможность потянуться нашей спине. Перейдем руки на колени и растянем поясницу. Растянем грудной отдел, разгравим шейный отдел. Круглая прямая спина. Теперь мы круглой спиной поднимаемся вверх. И начинаем поднимать вверх ленту амортизатора. Поднимаем вверх на выдохе, опускаем на вдохе. Добавляем небольшую растяжку ленты. Начинаем вверху над головой растягивать ленту. Лента достаточно широко может быть. Корректируйте натяжение ленты и степень упругости. Теперь оставим руки вверху и перетянем в одну и в другую сторону. Вот сейчас можно пока не растягивать ленту, просто ее зафиксировать. Разминаем дальше наши плечи, плечевые суставы, мышцы рук. Проверяйте, колени мягкие, живот подтянут, таз подкручен. Теперь снова выполним круг плечами. Переведем локти на уровень талии и прорабатываем мышцы бицепса. Растягиваем ленту. На выдохе растянули, на вдохе возвращаемся теперь по пружине старайтесь локти от тела не отводить чувствуйте как работают мышцы бицепса это двуглавая мышца обе мышцы обе головы проработали теперь выводим руки на уровень груди на уровень груди и растягиваем ленту включаем работу вверх руки товидные мышцы и вверх спины продолжаем также оставим руки вверху и по пружинм растягиваем пружину чувствуем как мягко глубоко прорабатываются мышцы рук уводим ленту вверх и растягиваем ее над головой на каждый счет. Чувствуйте, чтобы движение шло от локтей, да, не от кисти, а от локтей. Почувствуйте, как у вас работают мышцы плеча, плечевого пояса. Попроженьли. Уводим руки вправо. И правой рукой тянем ленту вниз, а левая рука у нас зафиксирована сейчас. Сгибаем руки в локтях и уводим в другую сторону. Теперь левой рукой тянем вниз, правая зафиксирована. Здесь контролируйте длину ленты. Теперь возьмите ленту так, такой петелечкой и выпрямляем руку вверх. Теперь левая уходит вверх, правая зафиксирована внизу на уровне плеча. Поменяем. Берем нашу петелечку в другую сторону и вытягиваем теперь ее другой рукой. Зафиксируйте вашу кисть. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы кисть и предплечье были одним звеном таким. Выполним круг плечами, сделаем шаг шире, переведем амортизатор на плечи, перейдем с одной ноги на другую, перетянем амортизатор и развернем голову в сторону прямой руки. Вот здесь у нас включаются в работу забедренные суставы, включаются в работу Мышцы рук, шейный отдел. Без остановки продолжаем также. Теперь опускаем амортизатор вниз, собираем его снова петелечкой, выводим руки на уровень плеч и будем. Как будто бы стреляем из лука, выпрямляем руку вперед. На выдохе. И стараемся не опускать локти. Теперь выпрямляем другую руку. Старайтесь локти не опускать, чувствуйте, как у вас работают мышцы плеча и мышцы трицепса. Теперь мы поменяем, берем петелечку другой рукой и начинаем выпрямлять сначала одну руку вперед, как будто стреляем из лука, и теперь другая рука, как будто оттягиваем петельку назад. Оттягиваем стрелу назад. Помним, что мы контролируем локти. Опустим руки вниз, выполним круг плечами. И теперь мы правой ногой зажимаем амортизатор. Слегка сгибаем ноги в коленях и небольшой присед наискосочек тянемся. Здесь захватите амортизатор петелькой вверху. Будет удобно. Слегка разворачивайте корпус, у нас включатся в работу косые мышцы, нам будет очень комфортно, очень удобно, и еще раз так же. И теперь мы поменяем ногу. Другая нога, наступаем на амортизатор, стопаем на ширине таза или чуть-чуть шире, присели чуть-чуть и разворот. Старайтесь колени вперед не выводить, спина прямая, живот подтянут, все время помним о нашем животе. Живот подтянут и на развороте выдох, вверх выдох. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Ритм движения задает ваше дыхание. Можно работать чуть-чуть медленнее. -чуть. Теперь возьмем и поставим обе стопы на амортизатор. Захватим двумя руками, соберем локти перед собой, чуть-чуть присогнем колени и тянем амортизатор вверх. Найдите удобную для себя длину амортизатора. Амортизатор может быть длиннее или короче. Теперь поставим стопу на амортизатор. Толкаем стопу вниз удерживаем локти на уровне талии, зафиксируйте локти на уровне талии, растягиваем петелечку, поменяем другая нога, локти на уровне талии и толкаем ногу вниз. В последний раз также отпускаем амортизатор и теперь мы связываем наши голени. Вот здесь будьте внимательны, постарайтесь связать стопы так, чтобы вы могли растянуть резинку, рассчитайте свою нагрузку. Отводим ногу в сторону, прорабатываем внешнюю сторону бедра и будет работать ягодичная мышца, держим пресс, держим баланс другая нога также на выдохе вверх. Старайтесь беречь подколенные сухожилие и голеностоп, поэтому старайтесь, чтобы ваша резинка находилась на уровне голени. Поменяли ногу. И снова взяли и поменяли ногу. Теперь выводим ногу вперед, слегка разворачиваем в тазобедренном суставе и пружиним вперед. растягиваем. а будет работать передняя поверхность бедра. Вперед, колено слегка развернуто наружу, пружину. Теперь снова меняем ногу, но отводим резиночку назад. Здесь будет работать задняя поверхность бедра, ягодица. Опорная нога в колене присогнута. Корпус слегка наклонен вперед. Поменяли ногу. Другая нога. Держим баланс и отводим ногу назад. Растягиваем резинку. последний раз также теперь мы снимаем нашу резинку теперь мы тянемся расслабляем шею плечи уходим вниз в скручивание даем возможность мышцам Доль позвоночника потянуться, расслабить шею, почувствовать, покачайте головой, почувствуйте приятное вытяжение по позвоночнику. Теперь сместите вес вправо, сгибаем правую ногу, левая нога осталась прямая. Тянется внутреннюю поверхность бедра, перейдем в другую сторону, спину держим, пресс держим, об этом помним всегда. Еще раз переходим, но прямую ногу переводим на пятку и стараемся тянуться чуть-чуть развернуть чуть больше углубить растяжку внутренней поверхности бедра и задней поверхности бедра другая нога возвращаемся в центр и сейчас мы опускаемся на коврик садимся на коврик Садимся на коврик, берем резиночку, захватываем резинкой стопу под подушечку и выпрямляем ногу вверх, удерживаем ее. Вот здесь у нас растяжка, и другая нога также тянем ее, держим пресс, держим спину, стремимся макушкой вверх и старайтесь не напрягать поясницу. Тягивайте живот в себя, контролируйте все время живот. Теперь мы резинку оставим, соберем обе стопы и потянемся вперед. Подберите живот и постарайтесь, пожалуйста, почувствовать, что у вас ребра не опускаются на внутренние органы. Тянется внутренняя поверхность бедра, раскрываем ее. Скрещиваем обе ноги. Теперь мы берем себя за колени, округляем поясницу. Круглая спина, прямая спина. руки, разворачиваем от себя их вверх уводим руки, перетягиваем к одному плечу, перетягиваем к другому плечу, нажимаем на другой локоть. Опускаем руки вниз, уводим их назад, шею слегка расслабляем, тянемся макушкой вперед, тянем плечи назад, чувствуем, как у нас тянется вверх руки. Округляем спину, выпрямляем спину и разворачиваемся на бок. Захватываем резинкой нашу стопу, тянемся через пятку вверх. Тянемся пятка вниз, пятка вверх. Вот сейчас контролируйте вашу резинку локоть. У вас находится на талии. И старайтесь его удержать в этом положении. Да? Растягивайте резинку. Почувствуйте натяжение. Установились и удержали растяжку. Тянемся через пятку вверх. Теперь мы поменяем сторону. Перейдем на другой бок. И проработаем другую ногу. Опускаемся на бок. От локтя до тазобедренного сустава у нас бок прижат к полу. Мы захватываем резинкой нашу стопу, тянемся пяткой вверх. И теперь удерживая резинку, начинаем ее растягивать. У нас будут мягко работать мышцы внутренней поверхности бедра, задней поверхности бедра. Вот здесь настолько, насколько развернут носок вверх, вы будете чувствовать, как у вас работает передняя поверхность бедра и задняя поверхность бедра. Слушайте себя. Можно сократить резиночку. Теперь остановились, потянулись через пятку вверх. Отпустили резинку и снова меняем положение. Сейчас мы берем, связываем голени резинкой, но настолько туго, насколько вы чувствуете в себе силы и насколько, настолько, насколько позволяет ваша резинка. И теперь мы ложимся на бок, проверяем наши бедра, глазами контролируем стопы и верхней ногой начинаем растягивать резинку. Нижняя нога лежит на полу. Вверх, выдох, вниз, вдох. Останемся вверху и по пружинным. Теперь приподнимаем нижнюю ногу. И ноги как ножницы идут. Вот здесь, если вы чувствуете, что резинка соскальзывает к коленям, то можно, конечно, остановиться. И чуть-чуть поправить резинку. Вот здесь резинка может быть чуть ближе к голеностопу. И чувствуем, фиксируем наши ноги, фиксируем наш шаг, растягиваем резинку. Здесь будет работать передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра. Конечно, вы будете контролировать пресс и косые мышцы. Продолжаем также. же. Опускаем ноги вниз, поднимаемся, поправляем нашу резинку и разворачиваемся на другой бок. Ложимся, ложимся по одной линии, глазами контролируем обе стопы. Проверяйте, чтобы резинка была на уровне середины голени. И из этого положения мы начинаем растягивать резинку. Вот здесь, если вы чувствуете, что очень легко то можно укоротить длину резинки. То есть связать ноги чуть-чуть плотнее. Оставляем ногу вверху и пружиним. Теперь мы приподнимаем обе ноги и начинаем идти. Вот здесь одна нога вдох, другая нога выдох. И мы чувствуем, как у нас... Работает передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра. Стараемся на спину не заваливаться. Все время контролируем мышцы пресса. И тянемся ногами в противоположную сторону от макушки. Опускаем ноги вниз, поднимаемся. Ложимся на спину и надеваем снова резинки на, резинку на середину колени. Уводим руки в стороны, ноги согнуты в коленях и начинаем растягивать резинку. Вот здесь старайтесь, чтобы колени э, уходили на ширину резинки. Постарайтесь здесь не разводить только стопы. Плюс ко всему, конечно, здесь будут работать мышцы пресса. А теперь мы начинаем выполнять разворот корпуса таза. Начинаем выполнять разворот таза, удерживая резинку натянутой. То есть здесь мы зафиксировали резинкой наши голени. Колени достаточно широко, то есть не сводим колени, не заворачивайте колени вовнутрь. Руки можно увести на уровень плечи. Вот здесь очень важно, чтобы ваши плечи оставались прижаты к полу. Отрываем от пола только бедро и ягодицу. Продолжаем без остановки, выдох на развороте, в центре вдох. Вот здесь вы будете чувствовать, что у вас работает внешняя сторона бедра, косые мышцы. Вот если удерживать коленями мяч, то Акцент уходит, и нагрузка уходит вовнутрь. Если растягивать что-то, вот как резинку сейчас, то вы будете чувствовать, как работает внешняя сторона бедра. Теперь мы берем резинку, развязываем ее, и дальше мы тянемся. Захватываем резинкой подушечку правой ноги и тянем ногу. Вот здесь важно выпрямить ногу в колене. Нога может быть под другим углом. Не обязательно она должна быть на уровне живота. Главное, постарайтесь выпрямить ногу в колене. Теперь другая нога. Почувствуйте, как у вас тянется задняя поверхность бедра и подколенные сухожилия голень. Теперь обе ноги. Тянемся. Удлиняем себя через пятки, поясница. Здесь будет опущено в пол и, как всегда, контролируем пресс. Не забывайте об этом, живот всегда подтянут. Опускаем резинку вниз. Теперь растяжка без резинки. Кладем правую стопу на левое колено. Поднимаем ноги. Выпрямляем опорную ногу. Возьмем себя за голень по возможности. Голову приподнимем и подтянемся. Будет тянуться внешняя сторона бедра. Можно остаться в более простом варианте упражнения. И теперь мы поменяем ногу. Другая нога. Кладем стопу на колено. Опорную ногу приподнимаем. Удерживаем. Вот здесь мы чувствуем, что внешняя сторона бедра. Чтобы усилить растяжку, мы с вами поднимаем ногу. Берем себя за голень и тянемся. Голову приподнимаем, стараемся, чтобы у нас в этом положении шея не напрягалась. Или возвращаемся в более простой вариант упражнения. Опускаем ногу вниз, выпрямляем обе ноги, уводим руки за голову, растягиваемся всем телом. Переходим из положения лежа в положение сидя. Снова берем резинку, захватываем подушечку правой ноги резинкой и тянемся. Удерживаем это положение. Теперь другая нога. собираем обе стопы подтягиваем живот уходим корпусом вперед удерживаем обе стопы руками опускаемся вперед и вниз настолько насколько получается скрещиваем обе ноги руки на колени круглая прямая спина растягиваем поясницу Собираем ладони, разворачиваем их вперед, растягиваем мышцы рук, тянемся вперед, тянемся вверх, тянемся к одному плечу, нажимаем на локоть, тянемся, нажимаем на другой локоть, уводим руки назад, тянем назад, растягиваем мышцы груди, мышцы шеи. круглой спиной назад вперед и на сегодня это все я надеюсь что сегодняшнее видео было вам полезно и вы получили удовольствие от тренировки до следующей встречи